Печали Божий закон поправи Когда сердце боли рвется Враг надо мной смеется Очень к небесам устремляю я Унываешь ты, душа моя И не знаю я, что же делать мне Но мой не устану жить, не устану верить, Обещание в сердце хранить, Семена веры сеть, не устану ждать, Не устану жаждать, буду сам. Сохранять благо